Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу, как заточить ножевой блок от машинок на станке Adams. Front Play. Вот так он выглядит. Мы предварительно разобрали ножевой блок. Вот я его соединил. Сейчас заточим. Наверх шайбу насыпали образе. Я убираю из мешают они, образевают. нож заточили равномерно, теперь будем затачивать второй маленький точили второй сейчас мы это все вытираем От маленьких Зусенчиков Сейчас мы Помоем еще Так, теперь мы эти ножевые блоки соберем. Вот они у нас, блоки наши. и собираем. Соответственно смазываем Проверяем, двигаются Всё. Теперь okay, проверим. У нас есть волосы. Вот. Все, скажу. Спасибо.